Любви стал и худой, меня достало. Ты своей душевной простотой. Я жрать хочу хоть а пить, Просто отдохнуть. Достала рыбка, извини. Но в этот раз поможет мне агентство а ниг найдешь И буду я выщу тебя по келичку смотреть Как с фотокарточкой моей устанешь медведь Агентов а не найдешь сигнал укроит вас В агентстве а пик найдешь Проходит тот за час Надежное убежище ненормальный жовт Однако если выполнить припирок и воров Оу! Найду себе оттяг и малость отдохну Забуду про твоих подруг Домашнюю войну И буду в малых я носках на там ходить И ноги положу на стол И на носке курить Меня захочешь, ты найди И по друзьям пойдешь Но в этот раз поможет может Не один спать. найдешь И буду я бы тебя по телеку смотреть Как с карточкой моей Устанешь в агентстве найдешь, всегда укроет вас В агентстве пик найдешь, проходит год за час Надежное убежище, ненормальный джон От надоест если вы скрики, ноги, ворон не е